Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радки. наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, вы знаете, что делать дальше. Сегодня у нас в гостях наш старый друг из Федеративной Республики Германия, в бывшем, наверное, да, уже я буду прав, депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Герт. Вальдемар, приветствуем вас. Да, добрый, добрый день. Депутат 19-го созыва, угу. там нету слова «бывший», а -а -а. там останется... Поняли. Хотя да, да, основная деятельность теперь на площадке Бундестага, наверное, закончена. Угу. Но вы все равно остаетесь членом вашей партии, все равно продолжаете работу по партийной линии, правильно я понял вас? Да, конечно. Я ну, никогда не был карьерным, карьерным политиком. Я знаю, что среди наших многие, кто не прошел, э, обиделись, ушли. Это говорит о том, что... Ну не затем пришли, зачем я туда пришел. Я пришел туда для того, чтобы что-то не натворить, а сотворить. Ну и э, удалось. Я думаю, что многие фундаменты, которые сейчас заложены, это международная э, межпарламентская христианская коалиция, которая зародилась вот в нашей фракции. Она сейчас уже переросла в размер 30 стран, и этим я буду... Продолжать заниматься. Мы сейчас встречались в Брюсселе с представителями Соединенных Штатов, России, Украины, Белоруссии, Болгарии, Греции о продвижении этого проекта. И для этого мне мандат уже был тесноват, он мне мешал передвигаться. Там, ну, мандат имеет определенные преимущества, но и определенные недостатки. Использование мандата в каких-то личных или собственных проектах или проектов, не касающихся законотворчества, уже там ну, рамочки такие есть. А этот проект вырастает за пределы законотворческих инициатив. Это будет общественно-политическая организация, стоящая на защите и о ценностях христианских, общеконсервативных ценностей. То есть мы будем продолжать работать, готовить себя к выборам. Мне поступило предложение от Бундестага продолжить эту работу в рамках начальника отдела. Ну, Что-то вот так по-русски, наверное, будет ну, в каких комитетах работать? Да, ну, скорее всего, предложение будет продолжить вот эту интернациональную деятельность в интересах фракции, в интересах, ну, если так, то в интересах фракции. Вот. И я еще посмотрю на это предложение, насколько оно будет позволять мне свободу действий в том, что я получаю и знаю, что мне надо делать. Вот. Ну, и будем готовиться к выборам в Европарламент, который через два года. Я думаю, эта площадка для меня сейчас очень интересная, потому что мы заложили там фундамент Европейской христианской коалиции. Мы проговорили это все, но она очень туго движется, потому что там нету наших людей. Я думаю, что Бог усмотрит. Вы ответили как бы на мой вопрос уже, я хотел спросить, как вы пережили это все, я вижу, а вам и переживать нечего, вы все равно в строю, в работе и трудитесь на благо Царства Божьего Я в принципе знал, что это будет, и единственное, что мне, как по характеру моему, как по призванию, я до конца отработал до последнего дня, как будто я дальше буду работать. Мы постарались, и есть христиане, есть возрожденные христиане сейчас. Очень много вылетело. Из тех, кого я знаю, с ЦИДУ практически все, которые ходили со мной на молитвенный завтрак, они не прошли. А с нашей стороны есть один на мое место. Я так благодарен Богу, что это осталось, что возрожденный христианин остался в АФД через которого мы будем продолжать работать и делать. Остались мои друзья там, и оно им как раз, это их поле деятельности, вот ограниченное рамками мандата, они себя чувствуют там хорошо, и мне через них будет удобно влиять на политику, это, ну, правда, удобнее. Что переживание или не переживание, ну, если честно, вот такое внутреннее облегчение, что... Есть, ну, расширяется сфера деятельности больше. Я могу теперь свободно проповедовать, не боясь, что меня там где-то опять в политику припишут, что я использую мандат для проповеди и прочее. Хотя ничего плохого я в этом не вижу. А было уже? А. Прецеденты были вот за ваш срок? Ну Буду да, исповедь. конечно, конечно. Они были неофициальные, uh -huh. они были дружеские советы, потом дружеские предупреждения, потом дружеские угрозы, э, то есть это все такое, чтобы не путать здесь не место Богу ну, здесь надо ну, я у меня всегда есть на это ответ, я правильно вот, значит, в школе не место Богу, да, на работе не место Богу, везде там голые девчата висят на стенках, в школ кресты надо убрать, не место Бога в доме, ну, теперь где тогда по-вашему место Бога оно в этой в потайной комнате. Ну вот, пожалуйста, я. Говорю, а где? Там в потайной комнате, на кровати, под кровати. Ну вот где его там еще? Куда? Вот, на самом деле это серьезный такой вопрос. Последствия вот такого отношения к Творцу, угу. а мы его все видим. Меня очень сильно, ну, порадовало, вдохновил моя поездка в Бразилию. Угу. Там совершенно по-другому. Там в парламент, я сейчас цифру точно не по 517 депутатов, 75 пасторов и проповедников действующих, которые служат угу. и являются депутатами. Очень интересно. Выходят... Настолько необычно, и... не вмещается, наверное, сейчас да. сознание. Я встречался с вице-президентом парламента Марко Фелистианом, и мы с ним разговаривали, и он, ну, он проповедник большого масштаба, и международного, и в Бразилии очень. Так, по улице нельзя с ним пройти. Ты идешь, люди подбегают к нему и просят, чтобы он помолился, и там благодарят, и он уже... Ну, Я не понимаю по их Я, я не мог, он, он им обещал. Он говорит, у меня гости, ну подождите, я одно ну, это. А... Они подбегают, там чуть ли не руки целуют, и помолись пастор, и все такое. И это политик, это вице-президент парламента. Я себе представить не могу, что у нас... У нас они с телохранителями ходят. А этот, Вот это, это другое, другое отношение к политике и вере. Это очень сильно вдохновляет. У нас очень хорошие контакты с ними сейчас выстроились. Я был в самом монументальном здании, которое, наверное, протестанты построили. Это храм Соломона. Да, нашумело тогда это открытие. Президент страны это был. Президент страны. Кстати, инаугурацию проходил там, встал на колени, ему вылили эм, елей. Как елей, елей вылили ему на голову, и э, э, пастор помолился, благословил. В, в зале сидело 10 тысяч пасторов. И это единственное было мероприятие, где президент не сказал ни одного слова, он только стоял на коленях и плакал. За это его так не любят все. В мире все считают его каким-то там, хотя он не, он католик, у него жена Пятидесятница, сам католик, но это не мешает верить по-настоящему и вот объединять вот такие, такие движения. Меня это очень вдохновило, вот. мы будем продолжать работать над этим, мы создали совместную коалицию, они я попросил их, чтобы они этот огонь, который в них еще не угас, как-то в Европу перенесли. Когда-то, когда-то туда уехали протестанты и принесли веру. Говорю, теперь пора, давай домой и здесь восстановить ее. Вот. У нас планировалась большая поездка и в Россию вместе с ними, но мы до выборов не успевали. Будем сейчас готовить. Может, если пандемия все устроится, значит, будем готовить на следующий год это. Слушайте, вы говорите, вас вдохновило. Я слушаю. Я просто, ну, поверить в это во все тяжело. Это как нас вдохновит. А сколько зрителей, кто сегодня смотрит все это, они вдохновятся, увидят, что все это возможно. Да, и самое интересное, ну, я когда спрашиваю, а сколько, ну, зал огромный, конечно, первое внутреннее, вот, честно признаюсь, такое, по что такая трата, ну, все сделано ну, под иголочку, нету, не видно нигде, каждый камень на это строение привезен из Израиля, нету местного, хотя и местный материал, но это было специально заделано так, чертежи взятые, оригинальные, с храма Соломона, и все выдержано. И все сделано. И когда я так, ну это, он, видимо, не первый раз видит этот взгляд. Он говорит, ну да, я знаю, о чем вы думаете. Он говорит, да, храм обошелся в 100 миллионов евро. И многие говорят нам, что же вы, столько вот вокруг нищих и прочего, почему нет. Он говорит, ну вот до пандемии у нас в год было около миллиона посетителей. Чуть больше миллиона, чуть меньше миллионов в год чужих, не, не, не, не прихожан, прихожане, кстати, вот 10 тысяч сидячих мест там в этом, я говорю, а сколько же приходят в воскресенье? Он говорит, у нас три служения, сейчас чуть поменьше приходят, потому что пандемия, ну, тысяч 20, наверное, все равно еще есть за три служения. 20 тысяч – это потоки, это потоки людей, которые в воскресенье собираются там, слушают Слово Божье Но, говорит, из тех, кто приезжал к нам, это приезжали очень много мусульмане на автобусами, шейхи, которые ну, посмотреть, что это за чудо тут они выстроили. А вокруг этого храма э, нас тоже водили, поэтому я не знаю, фотографии я могу потом сбросить, там история исхода израильского народа из Египта. Как они вышли, в каких они платьях были, в какие, что было здесь. Все в оригинале, так это. Потом Скиния, первая скиния которая стояла там с внешним двором, с жертвенниками, с, где руки мыли, где священники, где хлеба лежали, где это, и доходишь до святого святых. Занавеска эта тяжелая такая, все в оригинале выдержанное. И он говорит, вот до сюда доходили все. Ни один еврей не зашел туда за, за завесу, потому, потому что это... Но если бы я вам мог посчитать, если бы мы считали, мы, конечно, этого не делали. Сколько людей вот здесь, в этом месте отдали сердце Иисусу из шейхов, из мусульман, из этих. Я бы никогда этими деньгами до них не дотянулся. А они приехали сюда ко мне, они прошли по всей истории, и вот тут мы вместе, и мы молились вместе. И помазание такое, что просто это, это, это не просто сказать там вот они повыделывались и сделали такое они служат каждым камушкам служат богу стоят эти оливковые деревья привезенные из Гевсиманского сада специально биологи летали туда как это сделать привезли и вот как раз в этот год первый раз она принесла маслину во дворе этого храма нашли горячую минеральную воду Разве это не бог в центре города и вот эти огромные колонны, они их сделали накопителями этой теплой воды, она на это, и потом она отапливает храм и все. Там есть чем вдохновиться, мы, мы очень почти целый день общались с главным епископом этого храма, и движение, то, которое там есть, оно действительно вдохновляет. Просто вера. Без, без вот этих вот, ну вот, вот тут веру можно, а вот тут нельзя. Да? Вот в политике нельзя веру, и тут нельзя, а в финансах вообще нельзя. Что вы, это же деньги, это же зло. И там, да, зло, конечно, в магазин зайдешь, на цены глянешь, думаешь, точно зла не хватает. А там это все в сочетании. То есть всегда мы боимся, почему? Пошел в политику, разлюбил Бога влюбился в деньги или появились деньги разлюбил бога это да это случается это есть но я думаю что это было всегда внутри не знаешь любить бога только тогда когда ты немощный ну наверное или когда больше ничего не остается Кроме как любить Бога. Это тоже один из, из методов покаяния, из методов ну, при, прихода в Царство Божье. Но научиться любить Бога в бизнесе, научиться любить Бога в политике, научиться любить Бога в школе, в творчестве, во всем. Ведь это все его. Это же ничего. Нет, это тот другой только себе немножко прихамил то, от чего мы отказались. Вот в этом вся... А там они в такой детской наивной простой, Но если он выходит в парламенте, речь говорить и, и да благословит Господь наши уши, глаза и мои уста, да, услышит он, и, и, и начинает, то же самое делает мусульмане. Вы Видели, когда они выходят говорить? Они тоже говорят, Аллах всемогущий, и никто, никто там не возмущается. Если бы я у нас в парламенте позволил себе такое, ой-ой-ой-ой, сейчас уже немножко жалею, что не позволил, можно было бы, конечно... Ну, всему свое время.